Попробую «синьку», раздел «синего» немножко выгнать. В процессе создания этой картины у вас могут появиться красивые элементы. Ну, скажем, горы приобретут другой характер. И совсем не обязательно, чтобы они полностью повторили наш сюжет. Потому что они здесь слишком плоские такие. Все, что, что? Плоский гор, можно их потом взять с горантами такими. Вот это не имеет смысла. Ну, посмотрим, что будет складываться. <клес> <клес> В предгорье вы видите еще одну одну возвышенность со своими рельефами. Смотрите, как будто бы либо скальные какие-то ритмы, либо даже деревья. То есть, нечаянные звуки начинают давать эффекты Разбил коричневого. Снегом за скалой я отделяю один сегмент от другого. Чем ближе к переднему плану, тем выгоднее подбрасывать теплые звуки, особенно в горном пейзаже. Это какая краска ребята? Коричневый. Вошел коричневый. Так, где у нас Можно охру, можно грязно оранжевый цвет он вытащит это вперед вы видите насколько теплый цвет вытащил это место на передний план Сам кажется, нет деталей, все равно 3D такой эффект появляется. Ну вот такой экспрессионизм.